Ну, так судьба сложилась, потому что образовалась кафедра тогда гуманитарных наук в Политехе, и руководил ей Таис Павловна Долгова, очень известный в нашем городе человек. И благодаря созданию этой кафедры потом появился и гуманитарный факультет, и благодаря этому мы стали университетом, поэтому вот такой сложился путь. Всегда я всегда задумываюсь, что действительно есть... Гуманитарные кафедры в техническом вузе. Но это важно... же нормально, это очень важно, совершенно для того, что, во-первых, это статус университета, без этого мы не получили бы. Мы же были институтом, политехническим институтом, и после этого стали университетом, когда образовался гуманитарный факультет. Ну, конечно, современный инженер без гуманитарного составляющей, но это, конечно, считаю недостаточным. И можно еще буквально один вопрос? Да. А в вашу сферу научных интересов что входит? У меня кафедра, заведу я кафедрой давно с 2000 года, кафедра социологии и социальных технологий.